Михаил Мамиашвили, президент Федерации, олимпийский победитель, неоднократный чемпион мира. В нарфа это второй в этом году турнир, прошла молодежка, сейчас э, взрослые. Вот тот регламент, который э, был принят, что допущены сильнейшие, не все как обычно. И понятно, что вы исходили из ограничений, но... И какая-то логика в этом есть, все-таки сильнейшая, допущено. Правильное решение было принято? Да, ну, я скажу больше, даже согласовав с территориями, с регионами, мы приняли, в общем-то, беспрецедентное решение, непопулярное решение. Действительно, допуск на чемпионат сделать по лучшему результату в каждой весовой категории. У нас, вообще-то, определяет состав участников на чемпионате – это зональные соревнования, региональные. Ну, все с пониманием отнеслись к этому, что в тех условиях, в которых мы находимся, я думаю, что это единственный выход. И в связи с этим, конечно, хотелось бы слова огромнейшей благодарности правительству Московской области, на главе Нарафаминской слова огромной благодарности Министерству спорта Московской области. Ну и надеюсь, что вот после вот такого ну, длительного перерыва, с таким желанием, с таким азартом, который мы сегодня видим, что будут поводы у нас э, надеяться на то, что э, призы распределяются так, что это будет достойный повод определить состав для отбора и подготовки к Олимпийским играм. Вот как раз к олимпийскими играми Миша, у тебя на взлете твоей карьеры была отмена Олимпиады, принято политическое решение. Сейчас не политическое решение. Как это вообще отразилось на федерации, на спортсменах? Как это восприняли перенос? Ну, есть неизбежность. Здесь все, все в руках Господа. Ну, Конечно, хорошего мало. Соответственно, и логистика подготовки, и условия, в которых мы находились, отбор, который был спланирован. Условия, в которых находились ребята, которые предполагали, что они вот здесь и сейчас имеют возможность доказать свои приоритеты и участвовать не только в отборе, а в определении в составе. Ну, Исходя из тех условий, которые есть, мы уже планируем свою подготовку. Э, отрадно доложить о том, что все-таки проделана очень большая работа. Вместе с Министерством спорта России, Олимпийским комитетом российским, мы все-таки умудрились провести учебно-тренировочные сборы, кстати, по разным возрастам. И чемпионаты вот сейчас прошел, блестяще прошел в Башкирии. Кубок России по греко-римской борьбе на призы главы Республики Райд Фарича. Хабирова. Ну, так что, в общем-то, так или иначе, не унываем, руки не опускаем, жизнь продолжается, даже в столь стесненных ограничениями Ростехнадзора условиях и сами понимая опасность, которая сегодня действительно очень серьезная нависла на человеческом связи с коронавирусом, тем не менее находим возможности для того, чтобы, ну, вот яркий вам пример сейчас на Рафаминск. Ребята борются, хотя, к сожалению, большое количество ребят и тренеров пришлось отправить, которые, к сожалению, были выявлены, что... но, к счастью, они не были в, значит, в контакте с... Все это на подступах, ограничения эти принимались. Ну и будем надеяться, что, в общем-то, все пройдет без эксцессов. Пожелаем ребятам беречь, родных, близких, себя беречь, не брезговать теми рекомендациями, которые э, есть, обязательно. Я вчера с молодым Курбаном Шираевым разговаривал, такой э, наглый, в хорошем смысле парень, да, он он, он, а он говорит, а мне выгодно вот этот перенос Олимпийских игр, я говорю, в Токио хочу попасть, а не, не в Париже. Я хотел сказать, этот. в общем-то, кому война, кому мать родная, я прошу простить, это вот может быть в хорошем смысле, Конечно, для молодых ребят, вот мы видели, Жамалов сейчас отборолся, конечно, для него любой перенос – это шанс того, что он значит, наберет тех кондиций, наберет того опыта, которого не хватает. Но проблема в другом. Нет международных стартов. И это, к сожалению… Усложняет и решение тренерского совета, к сожалению, усложняет для самого спортсмена показать действительно свою состоятельность с лучшими борцами на мировой арене. Но, тем не менее, будем исходить из всех условий, которые есть. Будем надеяться, что все-таки ноябрь, декабрьский чемпионат мира в Сербии все-таки состоится. Да. Крайний раз, два-три дня назад мы общались в интернете, да... Был исполком. В общем, надежда такая остается. Поэтому каждому будет представлена возможность, те, кто заявит себя как потенциальный лидер, все будут иметь возможность.